Ни для кого не секрет, что сейчас происходит вокруг нас. И в этом видео мы расскажем вам о том, как мы в наших центрах Лазерленд производим дезинфекцию и какие мероприятия применяем, а также какие мероприятия можно применить вам и как минимизировать негативные воздействия, которые со всех сторон пытаются повлиять на бизнес в лазертак-индустрии. И если вы готовы узнать много полезной информации, тогда... Go! Lizetac. В первую очередь, то, что мы сейчас начали делать, чего не делали раньше, это мы проверяем температуру всех наших сотрудников три раза за смену. Первый раз, когда человек приходит, не дай бог, температура будет чуть выше нормы, человек сразу же будет отправлен домой до выздоровления и без справки уже не сможет пасть на рабочую смену. Также температура меряется еще два раза за смену, через три часа после начала и еще через три часа после начала смены. Теперь перейдем к ультрафиолету. Как вы знаете, Ультрафиолета в наших центрах очень много. Ультрафиолетовое освещение у нас на всех аренах. Ультрафиолетовая подсветка есть на боулинге и в банкетных залах. Дело в том, что даже ультрафиолетовый свет на арене, который не является лечебным, препятствует распространению вирусов. Но помимо этого есть еще и кварцевание, то есть это лечебный ультрафиолет. Его мы включаем только в моменты, когда в центрах нет людей, а на определенные промежутки времени, в зависимости от помещения, о котором мы говорим, и от типа ламп, которые мы применяем. Кварцевание же уничтожает вирусы, и надо понимать, что кварцевание опасно для людей, которые находятся внутри помещения, за исключением светильников закрытого типа. В разных центрах у нас установлены разные светильники, соответственно, они работают на разную площадь. Где-то это очень мощные установки, которые работают на большие холлы, где-то совершенно небольшие кварцевые лампы, которыми мы кварцуем помещения брифингов и вестингов, а также банкетные залы. Помимо ультрафиолетового освещения, что хотелось бы отметить, это наш подход к дезинфекции наших помещений. Мы используем специальные средства дезинфекции. Они существуют в наших центрах в двух видах. Это дезинфицирующее средства промышленного, Подхода оно точно так же безопасно для всего, но используется в детских центрах, в больницах, в том числе для дезинфекции медицинского оборудования. Это хлоросодержащее дезинфицирующее средство, которое мы используем для э, уборки, для мойки, для протирки ручек. Ручки дверные мы протираем каждый час. Бластеры мы сейчас протираем после каждой игры, после каждого игрока. Точно так же мы дезинфицируем э, шарики для боулинга после каждой игры и все игровые аппараты после каждого подходящего к ним гостя. А Это касается и бит для аэрохоккея, и ручек на мотоциклах. В общем, все поверхности, за которые, с которыми хоть как-то контактируют наши гости, мы все это дезинфицируем. Моющие средства от фирмы Dolphin – это специальная промышленная история. То есть это не, нельзя купить в простом магазине. Это средства, которые продаются в рестораны, ими пользуются крупные сети, в том числе, насколько мне известно, в Макдональдсах применяется эта же фирма для всего, что касается клининга и уборки. У нас есть отдельные средства для мытья полов, отдельные три вида средства для мытья посуды. Это ручная мойка посуды, это мойка в посудомоечной машине и это ополаскиватель после мытья как того, так и другого. Соответственно, для мытья посуды у нас есть специальная купольная посудомоечная машина. Моется вся посуда при очень высоких температурах. Но в зависимости от количества посуды, от загрузки центра, мы выбираем режим. И сейчас мы перешли в режим повышенной мойки. Дезинфекторы. Они применяются для сотрудников. То есть мы также заботимся о безопасности наших сотрудников. И, соответственно, им выданы персональные средства дезинфекции, которыми они пользуются на время смены, чтобы, ну, не дай бог, если вдруг что-то, не подцепить какие-либо помимо дезинфекции поверхности с которыми люди контактируют еще очень важно обеспечить безопасность и дезинфекцию воздушных масс именно поэтому мы сейчас дополнительно проводим очистку фильтров на фанкойлах и кондиционеров а также на вентиляционных установках установленных в наших центрах. обычно парочистка этих фильтров мы занимались раз в два месяца при том что по нормативам это нужно делать раз в квартал но у нас достаточно высокая загрузка греха таить только не буду летом мы делали это реже просто потому что и количество посетителей в наших центрах меньше и загрузка меньше вот что чтобы вы понимали что происходит с фильтром за э, это вот буквально две недели работы в осенне-зимний период времени когда на улице уже нет снега грязь пыль, это вот несется к нам в центр и соответственно мы каждый Две недели сейчас прочищаем это все и, соответственно, вот так вот выглядят фильтры у нас сейчас в центре. Сейчас мы будем делать очистку фильтров кондиционеров и фанкоилов каждую неделю. Очистку фильтров вентиляционных установок, скорее всего, раз в две недели. Это достаточно трудоемкий процесс. Соответственно, эти фильтра раньше мы мыли, скажем так, просто с применением моющих средств. Сейчас мы их дополнительно дезинфицируем с помощью все того же средства для дезинфекции. Раньше у нас был такой формат игр, как живая очередь, когда все желающие играли все вместе. Сейчас мы отказались от этого формата. За счет того, что у нас большое количество арена, загрузка так или иначе сбавилась. Сейчас в помещениях брифинга, вестинга и непосредственно арены, кроме вашей компании, не будет больше никого. Неважно, забронировали вы площадку или пришли просто поиграть что раньше называлось «в порядке живой очереди». В каждом центре у нас сейчас есть отдельные банкетные залы, в которых находится только одна компания. А при этом, кто смотрит выпуски на нашем канале и бывал в наших центрах, знает, что в Гагаринском у нас есть один большой зал и один маленький зал. Так вот, сейчас в большом зале мы не проводим параллельно больше одного праздника. То есть, по сути, сейчас у нас есть два вип-зала. Просто один огромный вип-зал, второй чуть-чуть поменьше вип-зал. Мера вынужденная, но, тем не менее, приходится делать так в целях, как говорится, дополнительной стабилизации ситуации. А во всех остальных наших центрах есть отдельные залы, в которых может находиться до 20 человек вместе с родителями. Мы настоятельно просим не приглашать на праздники старшее поколение, которое наиболее подвержено риску, а также мы уточняем у всех наших заказчиков и просим их уточнить у всех гостей о перемещениях по миру, о том, что если люди были где-то на отдыхе, то все-таки, чтобы не рисковать, лучше не приходить на этот праздник, э -э дабы уменьшить риск. В наших центрах есть совершенно небольшие зоны кафе, в которых и так соблюдалось это условие, что столики между собой стоят на расстоянии от полутора метров, то есть люди не находятся очень близко друг к другу, разные компании не находятся рядом. Единственное исключение – это боулинг, в котором достаточно плотно у нас стоят дорожки, но сейчас мы продаем дорожки через одну или на одну компанию берем зону, потом делаем всегда обязательно буферную зону, чтобы, опять же, компании рядышком между собой не пересекались. Обувь дезинфицировалась и раньше просто потому, что это, грубо говоря, штука совсем связанная с личной гигиеной. Но сейчас в удвоенном формате это и дезинфекция от запаха, и дезинфекция от распространения вирусов, бактерий и, в общем, всего, что может распространяться. Мне кажется, количество запасов дезинфицирующих средств у нас сейчас просто позволит продезинфицировать, не знаю, пол Москвы. В наших центрах помимо дезинфицирующих средств огромный запас жидкого мыла. И везде, как для персонала, так и для гостей, установлены специальные диспенсеры. Соответственно, персонал обязан мыть руки каждый час, повара обязаны мыть руки чаще, но при этом работать в перчатках. Вот, в общем-то, если коротко, рассказ о том, как мы как мы боремся, как мы боремся с возможностью распространения того, что нас не сильно-то и пугает. А сейчас я расскажу и поясню почему. Оставная наша аудитория- это дети, дети в возрасте до 12 лет. А это группа детей, наименее подвержена риску, риску как заражения, так и каких-либо последствий. То есть ребенок может переносить вирус, но ребенок не почувствует его, ну, не сильнее, может быть, обычной простуды. То есть никаких ослаждений в мире не зафиксировано, хотя достаточно большая репрезентативная уже выборка. И можно с уверенностью сказать, что для детей эта штука практически безопасна. Чего не скажешь, конечно, о более взрослом поколении И людей с какими-то патологиями Здесь, конечно, надо быть очень аккуратными И лучше, лучше переждать эту самую бурю Непосредственно главный, не знаю, наверное, детский врач Сия интернета, доктор Комаровский В нескольких своих интервью упоминает Что гораздо больший риск заразиться сейчас в общественном транспорте И самое интересное, что риск заразиться дома от родных и близких гораздо больше, чем заразиться в общественном месте. Это обусловлено тем, что более тесный контакт, контакт в более продолжительное время. Плюс, опять же, дома вы не натираете все поверхности. Если кто-то домой заразу принес, то шанс заразиться от него гораздо выше, чем в общественном месте, где мы, и не только мы, в принципе, весь бизнес, весь социально ответственный бизнес, я уверен, что абсолютно все лазертаги, развлекательные центры, рестораны, кафе не просто так сейчас, ну, скажем, э оставляет эту ситуацию без внимания, а я уверен, что абсолютно все действительно озабочены данной ситуацией и делают все возможное, чтобы минимизировать последствия. Опять же, ссылочку на статью и высказывание уважаемого доктора мы оставим в описании, чтобы подкрепить наши слова. Или можете перейти на канал и посмотреть. Сейчас перейдем к бизнес-теме. Понятно, что... Наши способы борьбы тоже могут быть полезны тем, у кого есть лазертаги. Но хочу сказать следующее, что в Москве э, паника, которая связана с вирусом, она как бы ощущается. Люди все равно опасаются, многие праздники отменяются. Э, чего пока незаметно в наших региональных центрах, у наших партнеров. То есть есть люди, которые переживают, но пока какой-то действительно серьезной истории нет. Плюс в Москве все-таки уже объявили, что... Данная ситуация является форс-мажором. И это тоже накладывает определенный отпечаток на восприятие людей но есть вероятность что такая же ситуация дойдет и до регионов и надо быть к ней готовым поэтому я рекомендую сейчас во-первых разработать более выгодные предложения для заказа праздников во вторых обеспечить изоляцию компаний ну как я уже рассказал про наши центры то есть сделать так чтобы несмотря на то что вы можете принимать больше праздников лучше сейчас ограничиться лучше уменьшить количество праздников которые вы можете провести но сделать так чтобы они не пересекались у вас никаким образом образом в вашем центре, отказаться от проведения одиночных игр, оставить только игры коллективные, то есть чтобы люди приходили играли только своей компанией, ввести новые дополнительные рекламные акции, которые позволят людям, ну, может быть, получить информацию, услышать о том, что ничего страшного не происходит, а главное рассказать людям, рассказать людям о том, какие меры вы принимаете и обязательно их принимать пред, как вы боретесь, как вы останавливаете эту историю, что у вас можно провести праздник в безопасности. Ну и, конечно же, ребята, у кого есть лазертаги, свой бизнес, пишите письма арендодателям. Лучше заранее начать переговоры о каких-то скидках, возможных э, бонусах. Это поможет пережить спад спроса, ну, скажем, пройти его с меньшими потерями. Очень обидно за детей, у которых дни рождения выпали на этот период, потому что проводить праздник дома без друзей, без тортиков, ну... Не знаю, мне кажется, мне было бы очень обидно. Особенно, если бы я ждал этот праздник и хотел пойти в свой любимый лазертак со своими друзьями, а мне сказали нет. И я бы не понял, почему. Самое интересное, что если вы родитель, и вы все-таки опасаетесь, как бы, ваше право, действительно, вы можете это делать, но, может быть, имеет смысл заказать ребенку тортик на дом или пригласить аниматора. Опять же, вот мы сейчас перешли на оказание услуг по выездным праздникам. Наши ребята с медицинскими книжками точно так же ездят, ездят по домашним мероприятиям, мы доставляем тортики, чтобы хотя бы ну, порадовать ребенка хоть минимальным праздником. Можно провести праздник по скайпу, но поиграть в лазертак по скайпу, к сожалению, не получится. Хотя аниматоры, если у кого-нибудь есть такой запрос, пишите, мы проведем вам праздник по скайпу, по ватсапу. Если вы все-таки сидите дома, смотрите выпуски на нашем канале, общайтесь с нами в социальных сетях. У нас будут проходить много акций бонусов, можно будет набрать себе набор бесплатных игр, чтобы потом ими воспользоваться. Не расстраивайтесь, мойте руки, будьте здоровы, смотрите выпуски на нашем канале, поставьте лайк этому видео, и колокольчик после этого еще раз помойте руки и go lazy time